Всем привет, с вами Александр, 16 апреля, Калининград. Вот такая у нас невеселая весна в этом году. На улице людей немного. С сегодняшнего дня вроде бы собирались вести проверки для автомобилистов на въезд и выезд из города. Толком непонятно, куда можно ездить. Губернатор говорил, что можно ездить на рыбалку, то есть в лодке должен быть один человек. Очень много людей ходит без масок. Хорошо бы где-нибудь написали эти правила, что можно было почитать, что можно делать, а что нельзя. Куда можно ходить, куда можно ездить, а так непонятно толком. Много людей без масок, вот посмотрите. В других городах люди больше в масках ходят. Пустая улица. А здесь достаточно много машин. Как будто ничего не происходит. Меня больше беспокоит не сам коронавирус, а беспокоит, как люди будут жить дальше. У кого небольшой бизнес, небольшие фирмы, с чего людям платить зарплаты. тряпочка упала. Ага, <свят> да, безлюдно, безлюдно, просто как-то даже все это дико смотрится. Все закрыто. понятно работают или нет но люди там сидят может просто сидят может на вынос продают очень мало машин конечно доставка еды безработица конечно будет дикая куда люди пойдут работать даже посмотрите такси мало потому что видимо клиентов совсем немного а машины многие арендуют это нужно отдать за аренду а некоторые люди еще взяли машины, которые выкупают. Я не представляю, как они сейчас. Гуляю специально для людей, которые сидят дома. Не ругайте меня очень сильно за это. У вас есть возможность прогуляться со мной по городу. Резина закрытая В троллейбусе три человека Я не просто так вышел в центр, мне нужно зайти кое-куда И заодно просто решил снять видео Завтра выйдет видео о 10 плюсах Калининграда. Достаточно хорошо получилось, как мне кажется. Очень много работал над этим видео. Было много монтажа. Видео короткое, но время я потратил на него очень много. Попрошу поставить вас лайки или поделиться с друзьями. Это очень поможет продвижению видео и продвижению канала. Светлый Калининград. Да, людей совсем немного. Очень все это необычно чтобы мог подумать, что такое может быть, что людям запретят выходить из дома. Чтобы это подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока, с вами был Александр.